В тихой Москве Казалось, городе Так будет всегда Легкий ветер гулял В его голове И простыми желания Были тогда И шел счастливый Почти по прямой По жизни Как по тротуару но вдруг поворот изменился, друг мой, Господь ему дал гитару. Ну, а кто был сказал ему, что за напасть, причем, этот черт постарался. Приятель, как тебе не пропал? Почти что один ты остался. Ответил он я сам в себе, господин, Для каждой силах меня понять. Да я такой, да я один Но я зато научился Душу его на дню по сто раз Тот черт, тот святой посещает Он грех прогоняет, но все же под счасть Грешит на пока, Он прощает Он не жалеет и крест свой несет. Где-то играют в фанфары, и верить, что от долски этой жизни спасел Ебатар! Спасибо. Мы с вами песнями вас мучить не будем, поэтому парочку исполнили и достаточно. А теперь опять вернемся к известным популярным произведениям.